Хорошая пора, зима. И Чернышевский говорил, и Гоголь, и Менгельштамт. И штамп. Ну да, блин, зима хорошая пора. Так что это за зима? Ну да, экология нарушена. Это как ее... Ой, блядь, там носится эта малая, блядь, на кораблях и на планерах и за за экологию все трещит ну, в принципе, что нам? Права, ну, конечно, блядь, у нас бы тут пусть бы потрещали, блядь так нет, блядь, строят же эти заводы, блядь, по утилизации, блядь ну, по сжиганию, блядь так я тоже могу завод построить, ёпта, сейчас все соберу, блядь в кучу канистра бензина и спичка пум и все, и нет больше мусора. Никакого. Ни этого, ни того. Вообще, блядь. Весь мусор сгорит. Ой, блядь, мусор, мусор. Ты могуч. Ты гоняешь, стоит, туч. Мусор, мусор, ты могуч. Ты гоняешь, стоит, туч. Уголовников снабжаешь, депутатов покрываешь. Мусор, мусор, ты могуч. Хм, ты вообще не знаю. Туч. Ой, блядь, метла неплохо работает, вернее, плохо работает метла. Надо поменять на эту, блядь. На пластиковую, ёпта, потом, блядь, это... Из березы, блядь. Блядь, что-то выложу, блядь, а что там, блядь, откорректирую, блядь. Он, блядь, стоит это. Коса, блядь. Незаменимый, блядь, инструмент. Человечество уже давным-давно ушло, блядь. Прогресс какой-то, блядь. А у нас все, блядь, стоит, коса, блядь, это. Вот гнездо, блядь, там еще. Сейчас покажу. О, бля, у меня до сих пор осталось. О, смотрите. Осиное гнездо. Блядь, может, кто знает, как его взять. Хочу его там сверху шик отрезать. Ну, в смысле, аккуратным, блядь, шпателем чпок снять. И отсюда тоже. Шик. Раз, и, блядь, приклеить на какой-нибудь там пластиглаз, блядь. И, блядь, такое, блядь, съепперный театр, блядь. Это называются, как они там называются эти, неосы, а, блядь, это, это у меня тут работали, как они, блядь, шершни, вот, блядь. Блядь, насрали, вот смотрите, сколько корова столько не населит, блядь, за госухо тут на... насрали, блядь, запах такой специфический какой-то, блядь, я бы даже, блядь, сказал, можно дуки из этого делать, говорят, да, наверное, блядь, миллион стоит долларов, блядь, один нашел, какие-то трыгнул, блядь, ну, его затошнило, и он такой, 11 килограмм, блядь, вырыгнул, блядь, какой-то там отрыжки, все, блядь, 12 тысяч долларов, блядь, получи, блядь, от фармакологической компании. <свист> Какой-то там. Ну, вот такие пироги блядь. Ну, блядь, ладно, ребятишки, блядь, эти, как его, горожане. Не судите строго. Я это делаю только для вас. Лайки мне нахуй не нужны. Мне комментарии, хоть кто-нибудь что-нибудь сказал бы. Это, блядь, что с связался, блядь. Смотрят все. Смотрят все. И все молчат. Холи как рыба облёт, блядь. Поймал ли Ерша, чтобы он, блядь, в лунку назад не уплыл, его, блядь, тук облёт. И он такой, блядь, перерастопурил, блядь. Гриву поднял, эти, блядь, колючки, и, и замерз сразу же. Ну, только жабры открылись туда, холод попал, он сразу деревенеет, блядь. Это еще говорил Сабанеев. Великий мастер рыболовной ловли. Даже книга есть. Ой, блядь, не книга вообще, блядь, такой, это толмут во. В руку не мещается 62 -го года, блядь. Да, хорошая книга. Ой, блядь, как удочки делать, как крючки, как что. Сейчас все китайцы, блядь, делают, блядь. Они книжку эту, блядь, купили, блядь, где-то там или украли. Знаете ж, блядь, ворюги, блядь. Они такие, ну, как ворюги, блядь. Мыши такие. подобрались, сразу, и, блядь, лепят, короче, блядь. И нам сюда, блядь, на вам, блядь. Крючки, поплавки, блесны всякие там, воблеры, шмоберы, мормышки, блядь, лески, блядь, удочки. И скоро, блядь, ну, нахуй ловить, блядь. Скоро пришлют вам этого робота, блядь. Всю эту хуйню снабдил, блядь, на машину посадил и отправил. Он такой, поехал, блядь, лунку ж -ж -ж просверлил, блядь, чик туда, блядь, глаз засунул, посмотрел, рыбы нету, блядь. Другую лунку просылил, нету, есть. Раз удочку закинул, раз прикорм туда. Дерг, дерг, дерг, все, блядь. Мало рыбы, дальше, блядь. Ты проезжаешь, блядь. А он такой сидит, блядь, вообще не уставший, блядь. Мазать не надо, блядь. Греться тоже не надо. И мешок рыбы лежит, блядь. Какую хочешь, блядь. Ну, какую заказ, и ловит, блядь. Уклейку не лови. Ну, уклейку ловит, блядь. Уклейку и щуку, блядь. Ну клейку и щуку ловит. И заказываешь ему. Вообще никакую рыбу не лови, блядь. Лови мне там, блядь, это, что-нибудь, этого как его. Кальмара, пта. Блядь, нет кальмара, блядь, что делать? Он ныряет, блядь, и... плывет, короче, до Средиземного моря, блядь. блядь быстро плавает. Оттуда приволакивает, блядь, там, кальмара, кальмаров 200. И тут на крючке понасадил. Вылазит, блядь, оттуда. Тряхнулся, блядь, улиц, с него как гуся вода. Он, блядь, такой, пь -пь, одного кальмара, пь -пь, второго кальмара, пь -пь, третьего и пошел там. Ну, сколько заказал. Такие пироги. Может, такое еще не у всех. Но у нас уже такое есть, блядь. Скоро будет вообще у всех. Ладно. Смотрите, какая красота. Белый, белый, белый снег. Красные кирпичики на стеночке там где-то лежат. Где-то вот, ну, не знаю, как так можно быть там. Раз, два, три, четыре. Пять кирпичей снег налип. В одной плоскости лежит. Ну вот, налепло именно на эти пять кирпичей снежок лежит такой не знаю как вам показать ну, может видно но ну видно да он красный кирпич сверху белый это настоящий а вот чуть пониже это снег налипился внизу тоже там естественно вот это вот посредине там может быть зарыт клад короче бля. ну золото говорит, притягивает там влагу снег холод и всякую там <смех> болтовню короче <смех> ай блять, тарахтю тарахтю блин тарахтю тарахтю Тих, блядь не с кем потарахтеть потому что блять сумасшедшим считают меня меня сумасшедшим считают и я бы тоже поставил им памятник чтоб они Блять, до Маяковского мне, конечно, еще далеко, блять И Маяковскому до меня тоже. Так что, блять Бляндер-бундер. Вот. Вынимаю хуй из штанины. Залупа не лезет в контирную банку. Смотрите, завидуйте. Я гражданин, а не какая-нибудь там гражданка американских штатов, например. Ну что там хорошего в этих штатах? В этих штатах все нештатное. Нештатное отношение к людям. Нештатное. Отношение к блюдам. И вот, говорю я вам, Голосом шедевра, Положенного на хрусталь. Умейте, растите, Завидуйте все нам, Под знаменем красным, Со звездою, изготовленная из хрусталя красного цвета. Это наша кровь это наши страдания на алтаре истории. Все еще будут об этом жалеть что не поддержали нас в бурю эту. Хау, я все сказал, не успеет ваш или твой или их скальп, вернее солнце, коснуться вершины гор, как ваш скальп будет висеть, Фу. У Клинтона Вигвами. Чумой вас. Они покорят. А дело вам продадут. Не то, что мы. Мы хлебом снабжали вас. Антибиотиками. Врачи наши гибли. Чтобы спасти континент. А вы... Мы... Ой, блядь, сало, сало. Это вас касается. Сало подобное. Mm. А кстати, а вот это дерево, я всегда показываю. Это липа. Офигенная липа. Ну Липа настоящая, блядь. Они липолиповые. Тут березы. Тут липы. Тут, блядь. Волга разлилась, блядь. Ну, пули сделаешь, блядь. Все. Всем привет. Всем пока. Поздравляю всех с Новым годом. Блядь. А поздравляю всех с новым счастьем. Слушайте. Ну, а счастье тоже надо поздравить. Поздравьте и счастье. Пожелайте ему счастье счастливое. И чтобы оно пришло в каждый дом, ну, кто не нуждается. А так всем новогоднее поздравление. Сейчас фейерверк запущу. Запустил бы. Ну, запускает. Не видно. Маленький не меня объектив. Всё. Всем удачи в двадцать двадцать.